Тест на осыпаемость базальтовых гранул с поверхности бельгийской кровли Метробон. Многих интересует вопрос, не осыпется ли крошка в условиях российского климата. Для проведения теста мы взяли металлическую щетку. В тщательном осмотре мы видим, что грануля слегка обтесался, но остался на месте, что говорит о качестве материала. А давайте промоем водой пыль. Все на месте. Как была, так и осталась. Выходит, этой кровли можно доверять. Скажем так, что это лучший выбор для вашей кровли.